Всем привет, меня зовут Арсен, мне 19 лет, через месяц уже будет 20. Я проживаю в городе Марийский Посад, учился в гимназии, также э, одновременно приходил в РДК, участвовал в КВН, вместе выступали на различных мероприятиях, 8 марта, Покатуй э, и тому подобное. Также, обучаясь в гимназии, я занимался спортом. Такие э, спортивные мероприятия, как баскетбол, футбол, вольная борьба. Все это я прошел. Учился я до 11 класса. Сдавал ОГЭ, ЕГЭ. Я умею кататься на роликах. Умею кататься на велосипеде. Потом. Я не умею кататься на коньках. У меня есть права, но нет машины. Второй год. Я учусь на педагога. Педагог начальных классов. На данный момент прохожу практику в четвертом классе. Для себя я понял, что обучение детей – это довольно интересная тема, но требует терпения, требует большой ответственности. Я преподаю в гимназии номер один. Она находится в центре города. Гимназия номер один – как раз та школа, которую я и закончил. Мой руководитель на практике – Григорьева Наталья Олеговна. Хорошая учительница, опытная, уже выпустила более двух-трех классов точно. я преподаю в четвертом классе в моем классе э, получается большинство мальчиков чем девочек из-за этого бывает порой сложно преподавать так как э, в основном это мужская компания а мальчики они более как сказать гиперактивные самые тяжелые в этой работе это только для меня держать дисциплину поддерживать дисциплину в классе и также Мои переживания связаны с тем, что я боюсь что-то недорассказать детям или сказать что-то неправильное. Но это все связано с моим опытом. Думаю, то, что в будущем все будет намного лучше. Я участвовал в КВНе. В КВН, я помню, был год 2018, когда мы первый раз участвовали в КВНе, детский КВН. Чуваши, мы выступали тогда в ДКЧГУ. Заняли тогда третье место, помню, прошли в полуфинал. Но в конце мы проиграли, заняв третье или четвертое место. Я умею играть на гитаре. Вот. Учусь играть на барабанах, учусь петь. Раньше в детстве я пел, но в данный момент вот, при приходится проходить все по-новому, вспоминать все старое. Я учусь в педагогическом колледже. Имени Никольского. Он, этот кош находится в Чебоксарах. На остановке Стутгородокс. В моей группе э, В группе нас 25 человек. Из всей группы я один мужчина. И это вызывает некоторые трудности в плане обучения, так как я не могу найти себе, как сказать, людей со схожими интересами, так как я не, не разбираюсь, что такое ноготочки, как красить правильно ногти. А это одна из единственных тем девушек в моем. Кабинете. людей которые могут проконсультировать меня под многоточком в данный момент нет вот Спасибо за внимание, это была краткая частичка моей автобиографии.